Привет, друзья! Добро пожаловать на очередное видео! Надеюсь, у вас у всех великолепный день. В последнее время есть кое-кто, кто немного кокетничает с вами. По крайней мере, вам так кажется. На самом деле, вам трудно сказать, нравитесь вы им или нет. Возможно, они не флиртуют с вами явно, но у вас есть предчувствие, что вы им нравитесь. Как же это определить? Если вам кажется, что вы им нравитесь, и они тоже задают эти вопросы, то, возможно, они просто находят вас привлекательным. Вот пять вопросов, которые человек задаст только в том случае, если вы ему действительно нравитесь. Первый. Считаешь ли ты меня привлекательным? Возможно, они пытаются флиртовать, а может быть, искренне хотят знать. Скорее всего, и то, и другое. Когда кто-то спрашивает, находите ли вы его привлекательным, он как будто хочет выяснить, нравится ли он вам, чтобы потом сделать следующий шаг. Если вы знаете, что вы просто друзья, и они ясно дают понять, что просто прикалываются и спрашивают, то это совсем другая история. Но если вы чувствуете, что что-то не так, и они смотрят на вас такими глазами, то, скорее всего, они действительно хотят, чтобы вы подумали, что они хорошо выглядят, чтобы они могли признать, что вы тоже привлекательны. Второй вопрос. Вы одиноки? Или они намекают на ваш статус отношений? Знаете ли вы кого-то, кто недавно пытался выяснить ваш статус отношений? Может быть, они плавно переходят к утверждению, которое требует от вас раскрыть немного информации о том, встречаетесь ли вы с кем-то. А может, они предполагают, что у вас есть романтический партнер, чтобы посмотреть, будете ли вы это отрицать. Если кто-то кокетливо спрашивает, не одиноки ли вы, или пытается выяснить, одиноки ли вы, он делает это, скорее всего, потому, что хочет, чтобы вы больше не были одиноки. Если вы понимаете, о чем я, потому что понимаете, он хочет с вами встречаться. В любом случае, следите за неловкостью, когда они пытаются намекнуть на ваш статус отношений. Возможно, они нервничают, когда спрашивают вас. Или же обратите внимание на признаки флирта, когда они поднимают эту тему. Номер три. Расскажите мне больше о себе. Они пытаются узнать вас эмоционально или лично. Друзья хотят узнать своих друзей лично и эмоционально. Но замечали ли вы, что новый знакомый стремится узнать вас на более личном уровне? Возможно, вы ведете с ними светскую беседу. Возможно, они тоже немного флиртуют. Но на самом деле они заинтересованы в более глубоком разговоре и в том, чтобы узнать вас получше. Они поддерживают разговор, задавая дополнительные вопросы и рассказывают о себе что-то личное. Быть уязвимым и открытым с вами – это может означать, что вы не только привлекательны, но и действительно нравитесь им. Возможно, они хотят сразу же начать знакомство с вами, потому что чувствуют серьезную связь или восхищаются вашей личностью. Номер четыре. Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Вас когда-нибудь спрашивали, верите ли вы в любовь с первого взгляда? А верите ли вы? Если кто-то спрашивает вас об этом, и его тон отклоняется от дружелюбия, находясь где-то между игривостью и серьезностью, то он может флиртовать с вами. Смотрят ли они глубоко в ваши глаза? Внезапно касаются вашей руки? Подмигивают вам? Им не обязательно делать это, чтобы флиртовать с вами. Но это даст вам четкое представление о том, флиртуют они с вами или нет. И номер пять. Куда вы хотите пойти на свидание? Или они приглашают вас на свидание? М -м -м. Не скажете? Кто-то задавал вам несколько таких вопросов? Может быть, они даже флиртовали с вами, а потом они спрашивают вас о ваших предпочтениях в плане свиданий. Скорее всего, они пытаются понять, нравятся ли они вам, прежде чем сделать полный шаг к тому, чтобы пригласить вас на свидание. Они пытаются намекнуть вам и узнать, куда бы вы хотели пойти на свидание, чтобы потом пригласить вас на то идеальное свидание, которое вы описали. А может быть, они уже пригласили вас на свидание. Да, М -м -м, полагаю, вы им нравитесь. Вопрос теперь в том, хотите ли вы пойти с ними на свидание? Кто-нибудь уже задавал вам эти вопросы? Задавали ли вы эти вопросы кому-нибудь еще? Или вы зададите эти вопросы своему возлюбленному сейчас? Верите ли вы в любовь с первого взгляда? Нет, я не флиртую с тобой, но здесь не Миркин, мы ценим наших пользователей. Ты нам очень нравишься, друг. Мы надеемся, что вам понравилось это видео. И если вам понравилось, не забудьте нажать кнопку «Нравится» и поделиться с кем-нибудь, другом, членом семьи или увлечением. Задайте им вопрос тоже. Подпишитесь на канал Немиркин и нажмите на значок колокольчика уведомления, чтобы получить больше подобных материалов. Как всегда, суперспасибо за просмотр!